Всем привет! Наконец-то руки дошли до этого видео. Как меня манул Значит, перед началом этого видео хочу поблагодарить всех за поддержку. У нас почти полторы тысячи. Когда у нас будет две тысячи, будет, естественно, стрим. да. Значит, следующее. Спасибо всем, кто подписан на Бусти. Появилась новая идейка раз в месяц. Ну, то есть те, кто на Бусти, мы обычно смотрим шоу. И еще я в выходные дни стримлю разговор с корейцем. Да, когда я сижу в приложении, мы общаемся с корейцами. Так вот, я подумала, пообщалась типа тоже с девочками, уточнила, они вроде не против. Я думаю запустить раз в месяц типа бесплатно такое общение. Вот, подписывайтесь на все соцсети. А, конечно, очень спасибо большое всем тем, кто включил IP. Вот, поэтому спасибо за всякую там поддержку. Возвращаемся к корейцу, который меня обманул. На самом деле, он меня не обманул и вообще это, по-моему, не очень-то кореец. Сейчас расскажу подробнее. Значит, с чего все началось? Привет, друзья, ребят. Сегодня я планирую рассказать вам интересную, любопытную историю. Ну как э, рассказать? Ну покажу, короче, напишу, ну просто. Значит, э, предыстория. Написал мне кореец. Те, кто, напустим, ну, под... ну, вчера, короче, кто смотрел стрим, это вот я про него сейчас рассказываю. Остальным я сейчас расскажу, что это за кореец, бла, бла бла Понятно, в инстаграме мне там часто пишут, я обычно такая не отвечаю, но мне так неудобно не отвечать. Короче, суть не в этом, сейчас я вам покажу, кто мне написал, ну, как он, типа, выглядит, Но не что мне написал, ладно, там, понятно, просто, там, типа, вот, мне друзей, ба -ба -ба, давай подружимся, я думаю, Ну, давай, что-то там мне расскажешь интересного, в общем, он выглядит very strange, короче, как будто бы меня хотят обмануть, сейчас я расскажу, почему. Просто, да, чтобы вы были осторожнее. Значит, началось с того, что на меня подписался кореец. А, с, я такая захожу, а я обычно всегда смотрю, кто на меня подписывается в одной соцсети запрещенной, да. Вот, чтобы понять, типа, кто вообще такой и так далее. Значит, я такая зашла, и там было очень мало постов, и они были такие свежие, там, типа, месяц назад и так далее. Я думаю, как-то очень странно, но думаю, ладно. Подписалась в ответ и пишет он мне такое сообщение, вот я где-то сейчас вот вставлю, чтобы вы посмотрели, пишет значит сообщение, что типа круто, давай познакомимся и так далее и тому подобное, вот. Я такая просто поставила лайк. Потому что как-то не особо мне хотелось прям, типа, знакомиться, Но было любопытно просто, что, что, что вообще происходит. Обычно я, типа, игнорю вот эти всякие... Потому что в Инстаграме, я вообще не понимаю. Мне кажется, в Инстаграме знакомиться, это очень нужно осторожно, короче, быть. Поэтому я так, ну, типа, я вот так вот со, не общаюсь с людьми, короче. Я либо их игнорю, но тут что-то я такая думаю, ладно, короче. Так, что это я прям развалилась, так сказать. Значит, я такая... Думаю, ладно, окей. Что, что, дальше? Я просто лайк поставила. Он мне написал огромное сообщение, тоже сейчас увидите на корейском языке. Я подумала очень странно, потому что если вы изучаете корейский язык, то вам тоже покажется странно. В корейском языке есть неофициальный вежливый стиль и официальный вежливый стиль. И он сначала написал на нормальном корейском, типа в неофициальном вежливом стиле, а потом на типа мне да, мне не да, это официально вежливый стиль. И я такая, так, дружок, походу ты пользуешься Google Translate потому что обычно Google переводчик всегда делает в официально вежливом. Думаю, ну ладно, а, значит, мы начинаем общаться. Я такая говорю, типа, а почему у тебя такой, типа, аккаунт? Может быть, у тебя есть другой аккаунт и так далее, и тому подобное. Значит, опять же, как бы, он мне такой, ну, у меня есть другой аккаунт. Я такая, давай другой аккаунт. Значит, смотрю, а, что меня, грубо говоря, как это называется, насторожило, да? Сейчас я вам... С, закину скриншот, потому что что я сделала? Во-первых, я его пробила через э, э, этот Яндекс Диск. О, Яндекс Диск? Что из? Я его пробила через Яндекс картинки, Google картинки. Но почему-то я не нашла, не знаю, такой себе, такой из меня Шерлок Холмс. Но я такая думаю, я знаю своих подписчиков, они всегда, да правда, докопаются. Короче, значит, что я сделала? Я рассказала про эту историю у себя в Телеграме. Сейчас тоже где-нибудь вставочку посмотрите. Очень, короче, забавно. И были, значит, флажочки. Флажочки, я их тоже написала. Если, допустим, вам лень читать, но я тоже где-нибудь, может быть, скрин ставлю, то я быстренько пробегусь по ним. Первый, значит, сначала он подписался на меня с аккаунта рабочего. Типа он модельер открывает свою фирму. Я такая... Окей. Второе. Дальше мне написал на корейском. Типа, приятно познакомиться. Я просто поставила сердечко. Это я уже рассказала. Далее написал, что он вообще из Америки. Мама и папа корейцы. Но он вырос в Америке. Я думаю, окей. Третье. Я спросила, если у него другой аккаунт. Есть. Скину. Что меня смущает в аккаунтах? В обоих. Они относительно недавно зареганы, И там в подписках только девушки. Угу. Еще нет комментариев. Вот это вот больше меня вообще всего, больше всего насторожило. Потому что, например, мои друзья и подписчики ну, всегда комментарии оставляют. Это странно, что типа нет комментариев: типа бро, как ты там поживаешь, и всякое такое. Ну, ладно, думаю. Четвертое. Истории. Их почти нет, только как, иногда кидают фотки. Ну, окей, тут как бы да, тоже не все любят пустить истории, но все равно это очень странно, короче, мне показалось. Пятое типа я ему интересно как человек, но мои истории он не смотрит. короче, я вообще на самом деле не сильно на это обращаю внимание, но тут э, из-за того, что он меня как-то как это называется, короче, в целом это меня смутило все, и я за ним типа наблюдала, ну я такая типа с ним общалась, но и думаю это как-то странно, потому что обычно как бы люди смотрят истории друг друга, если заинтересованы, ну даже не как в паре, например, а просто как как люди, как друзья и так далее. Я думаю, ладно. Он еще такие, типа, слащавости писал. А я ему такая, бро, мне, типа, не нужен парень. Он такой, да не, мы, типа, как будем братаны. Я такая, хм, окей, окей, окей, что ты мне там расскажешь. Ладно, дальше идем. А, шестое. Обменялись катоком, это менеджер в Корее. Типа, давай встретимся, как друзья, бла-бла-бла, я такая, сначала созвонимся давай, блин, короче, когда это все раскрылось, сразу же, да, к концу истории немножечко, когда это все раскрылось, я такая, блин, мне было так любопытно, как он выйдет из этой ситуации, и как он там собирался дальше меня обманывать, но я, короче, не стала, короче, заморачиваться, хотя было интересно, надо было, наверное, дожать, типа, ну ладно, не суть важно, а седьмое, вот это меня прям напрягло. Он дважды в разное время спросил, живу ли я одна, типа, здесь. Я такая, а зачем это тебе знать, типа, живу ли я одна. Ладно, думаю, окей. Короче, в итоге, значит, мои подписчики в Телеграме, да, настоящие Шерлоки Холмсы докопались до истины, нашли человека. В итоге, значит, мы с ними, грубо говоря, да, думали, разбирались, чтобы мне с этим сделать как ему отомстить вот в итоге у меня есть знакомый кореец э, этот как это называется полицейский я ему написала чтобы я написала оригинал, но оригинал вряд ли это прочитает потому что наверное таких куча людей у него но ну, я не знаю в итоге что получилось да если резюмировать значит подписывается на вас кореец да а потом, допустим, вы подписываетесь в ответ, он начинает вам писать. И девочки писали, что где-то там, допустим, читали такие подобные ситуации, кто-то прям даже попал в подобную ситуацию. Что дальше происходит? Они с вами общаются, например, даже могут выйти на видеосвязь, но сказать, что, допустим, камера не работает, еще что-то. И, короче, типа могут даже месяц типа вас раскручивать. А потом, типа, мне, чтобы к тебе приехать, нужны там деньги, бла-бла-бла, ты мне скинь. Короче, схема такая. Поэтому и тут на днях это такая ржака. Вот я сейчас в такое вот попала, да, в, грубо говоря, ситуация Подписывается на меня подобный аккаунт, только другой типа парень. Значит, я такая, М -м, понятно, типа, что ты хочешь сделать. Вот. Поэтому я написала и своему знакомому полицейскому. Он мне сказал, что сделать с этим ничего нельзя. Просто, типа, заблокировать его везде. Я такая, окей, заблокировала. Но передала его аккаунт и так далее. Он говорит, типа, я передам в, следственную, в следственный комитет, короче. Я не знаю, с чем это все закончится. Ну, короче, вот такая вот интересная ситуация со мной произошла. И было прикольно, что мы с подписчиками типа все это дело разруливали. Прям как детективная история, короче. Вот. Поэтому, девочки, будьте осторожны, сейчас на пике популярности вообще корейцы, и поэтому не каждый кореец это норм, и ну и не только кореец, вообще просто осторожно надо, наверное, быть. Поэтому не знаю, что он там хотел мне предложить в потом, да, например, потому что если бы он мне попросил денег, я бы сказала, братан, ты, если, ну, ты можешь мне тоже помочь деньгами. Скинь сначала мне, я потом тебе скину. Короче, вот так вот. Но любопытная ситуация. Ставлю тоже ставочки, которые записываю из телеги. В общем, будьте осторожны. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это было интересно. Пока! Блин, Подождите. Есть недосказанность по поводу этого моментика. Я только сейчас вспомнила. Мы когда с ним общались, я такая говорю... Ну, какой-то такой момент был, и я такая, сначала, типа, видеозвонок, там, друзья, не друзья, плевать, конечно, мне, но чтобы, типа, я понимала, что ты, ну, нормальный, настоящий человек. И я такая говорю, я это спрашиваю, потому что у меня был такой случай, когда э, человек воспользовался, воспользовался моими фотографиями, и типа, короче, прикиньте, я этому чуваку, который для развода использовал чужие фотографии в инстаграме, сказала, что у меня был такой опыт, что кто-то, использ... ну, такое реально было, что кто-то взял мои фотографии, и я такая, он такой, а как ты, типа, это поняла? Он мне даже спросил, как я это поняла. Сейчас, подождите. А я такая говорю, моя подружка типа, ну мой типа друг, ну подружка, да, подружка нашли, увидели типа, что два одинаковых человека, а это был типа не мой аккаунт, просто вот вы просто, я это так смешно! реально это же ржака ну я, наверное, это, наверное, нужно видео записать, просто я так угораю с этого всего со всей этой ситуации, просто очень смешно, вот тоже да, типа на вахушку взял не на того напавлен но во-первых, отношения мне не нужны поэтому меня, типа, мне кажется сложно в этом плане заманить а во-вторых, я вообще-то так-то не тупая знаете ли, но все равно я вбивала в Яндекс, мне ничего не выдавало значит, немножечко что-то не, не так у меня, короче, это же вообще ржака, просто ржака